Привет! Google Analytics решил пойти навстречу пользователям, слабо разбирающимся в настройках веб-аналитики, и выпустил для них персональные рекомендации. Эти советы, по мнению Google Analytics, должны помочь получать более полезные и более точные данные, а также своевременно и качественно использовать новые функции по мере их появления. Для создания рекомендаций Google Analytics анализирует историю рекламных кампаний, наиболее часто выбираемые настройки и показатели эффективности в Google Analytics. Рекомендации можно увидеть в разделе «Статистика» и «Рекомендации», а также в верхней правой части соответствующих страниц. Например, на данном скриншоте Google Analytics рекомендует связать свои аккаунты Google Ads, так как был обнаружен трафик из несвязанного аккаунта. Google Analytics может порекомендовать создание аудитории для ремаркетинга или корректировки ставок в Google Ads, либо, например, подключить учетную запись Merchant Center для продвижения в поиске, на картах, YouTube и так далее. После выполнения рекомендаций она автоматически удаляется. В случае, если не хотите выполнять рекомендацию, то ее можно просто отклонить. Для этого выбираем соответствующий пункт в правом верхнем углу плашки с рекомендацией. Напоминаем, что Google прекращает поддержку своей аналитики Google Universal Analytics 2023 года. Заменой будет Google Analytics 4, с автоматической заменой или апдейта аккаунтов с переносом данных не будет. Когда это произойдет, придется переподключать все вручную и, конечно же, с полной потерей старой статистики. Так что задумайтесь о переходе на ga 4 уже сейчас. Не знаете, как это сделать правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях и до встречи!